Сбербанк вел нововведение. Теперь владельцы кредитных карт не смогут осуществить перевод средств по номеру телефона. Раньше переводы по номеру телефона зачислялись на любую активную карту клиента, дебетовую или кредитную. Приоритетными при переводе по номеру телефона определялись дебетовые карты. Если же у этой карты возникали какие-то проблемы, например, она заблокирована или отключен мобильный банк, то переводы автоматически зачислялись на кредитную. Это многим клиентам было неудобно, ведь по тарифам банка снятие средств с кредитной карты является платным. Решение об отмене перевода по номеру телефона на кредитные карты было принято из-за частых жалоб и обращений в службу поддержки банка, комментирует пресс-служба Сбербанка. Мы хотим улучшить клиентский опыт для держателей кредитных карт. Это сделано по пожеланиям самих клиентов, которые обращались к нам с жалобами. Так мы страхуем наших клиентов от нежелательных неожиданностей и путаницы. Перевод средств на кредитную карту теперь будет происходить не автоматически, а по выбору клиента. Клиенты отреагировали на изменения положительно. Новые изменения никак не коснутся дебетовых карт. Переводы, как обычно, будут поступать по номеру телефона и по номеру карты. А вот переводы на кредитную карту станут по-прежнему возможны, но будут поступать исключительно по номеру карты. Анна Глазунова, Универньюз.